Привет, психологи! Пытаетесь ли вы взять на вооружение новые и более здоровые привычки? Если вы хотите совершенствоваться каждый день и становиться лучше и добрее, это замечательно. Однако некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся хорошими, на первый взгляд могут на самом деле работать против нас. Чтобы помочь вам в этом, вот шесть распространенных привычек, которые на самом деле являются токсичными. Первое – принимать подавление за спокойствие. Вы держите сильные эмоции внутри себя? Возможно, вы всегда говорите окружающим вас людям, что с вами все в порядке и что им не стоит беспокоиться о вас, даже если вы не в лучшей форме. Хотя внешне вы можете казаться спокойным, сокрытие своих негативных эмоций может иметь отрицательные последствия. По словам клинического психолога Виктории Тарат, подавление своих эмоций влияет на кровяное давление, память и самооценку. Это также может усугубить депрессию и тревогу в долгосрочной перспективе. Поэтому вместо того, чтобы подавлять свои чувства, признайте свои эмоции в безопасной обстановке. Признание своих эмоций может быть полезным уже само по себе. Второе – излишняя независимость. Вы всегда настаиваете на том, чтобы все делать самостоятельно. Зависимость – это общая черта, присущая всем людям, особенно на самых ранних стадиях младенчества. Со временем вы перерастаете многие из основных способностей. Становясь при этом более независимым, но для успешного взросления слишком зависимый или слишком независимый человек может затормозить рост. Или слишком независимым может затормозить рост. Существует оптимальное соотношение, позволяющее сбалансировать все это. Она называется «здоровой зависимостью», когда вы можете развивать и автономию, и близость. Номер три. Вам нужно все контролировать. Нужны ли вам постоянно жесткие системы? Люди, которые компульсивно контролируют все, обычно делают это, чтобы защитить себя и других от ошибок или травм. Хотя наличие систем не является чем-то плохим, слишком жесткая система также может быть проблематичной. По словам консультанта по психическому здоровью из Нью-Йорка Даяны Веб, человек с чрезмерной склонностью к контролю может начать испытывать тревогу, если даже одна вещь не на своем месте. Вместо этого постарайтесь успокоиться и сосредоточиться на тех вещах, которые вы можете контролировать. В конце концов, вы не можете контролировать внешние по отношению к вам вещи. Но вы можете контролировать то, как вы на них реагируете. Номер четыре. Стремление к перфекционизму. Вы всегда стараетесь делать все правильно и идеально. Поначалу перфекционизм может показаться хорошей вещью. В конце концов, кто бы не хотел, чтобы все было правильно все время. Но на самом деле перфекционизм не так гламурен, как кажется. Многочисленные исследования связывают перфекционизм с распространенными психическими заболеваниями, такими как депрессия, тревога и расстройство пищевого поведения. Это особенно верно, если вы отражаете дезадаптивный тип перфекционизма, когда вы корите себя за каждую ошибку. Если вы узнали в себе некоторые из этих привычек, попробуйте практиковать сострадание к себе, когда вы совершаете ошибки. Пятое – пропуск сна даже ради чего-то важного. Сколько ночей вы продержались в последнее время? Хотя вам может казаться, что вы экономите время. Если вы потратите больше часов на подготовку к тесту или заданию, на самом деле вы делаете обратное. Во время сна наш мозг обрабатывает информацию, полученную за день, чтобы сформировать воспоминания. Нарушение этого процесса может привести к ухудшению формирования памяти и запоминания. Это происходит потому, что недостаток сна может затруднить закрепить память, чтобы потом вспомнить ее в будущем. И в-шестых, угождение другим за свой счет. Трудно ли вам говорить «нет» другим? Возможно, вы часто чувствуете себя слишком напряженным за счет других. Нет ничего плохого в том, чтобы проявлять искреннюю доброту и безусловной поддержки других. Но угождение людям выходит за рамки этого. По словам психотерапевта Эрики Майерс, стремление угождать другим может нанести вред нам самим, а в перспективе и нашим отношениям. Когда мы позволяем желаниям других людей иметь большее значение, чем наши потребности. Это может привести к тому, что другие люди будут использовать вас в своих интересах, чувство неудовлетворенности в отношениях и выгорания. Вместо того, чтобы стремиться угодить людям, проявляйте доброту от чистого сердца, а не для того, чтобы контролировать их реакцию. Ставить себя выше других – это не эгоизм. Это просто показывает, что вы уважаете себя, что может напомнить другим о необходимости уважать и вас.